Отношения России и Турции всегда были неоднозначными. С одной стороны, государства поддерживали довольно выгодные торговые отношения на протяжении нескольких столетий. С другой, Османская империя неоднократно поддерживала противников России. За всю историю существования двух держав между ними произошло 13 войн. 8 из них в целом были успешны для России. Однако времена меняются, и сейчас страны активно сотрудничают. В основном это связано с экономической сферой. Помимо этого, главы государств достаточно часто проводят переговоры, как по телефону, так и в очном формате. с вами То, что отношения России и Турции в последнее время очень активно развиваются. Вот, развиваются они на фоне общей ситуации, которая сложилась вокруг России, поскольку сейчас большинство стран Запада ввели в отношении России различного рода санкции. Турция а, напрямую в этих санкциях не задействована, и поэтому очень многие торговые а, так сказать, операции России имеет возможность реализовывать именно через Турцию. Один из лидеров предвыборной гонки, лидер партии Мухарем Инже, накануне заявил, что планирует выстроить с Россией более крепкие доверительные отношения, увеличить товарооборот между Турцией и Россией. Также он отметил, что для государства особенно важны туризм и энергоресурсы. Значит, Действительно, в мае а, нынешнего года должны состояться выборы в Турции, вот. Как говорят эксперты, выборы будут достаточно сложными, поскольку в выборах принимает участие большое количество партий, более 30 партий там принимает участие. Вот. В том числе, конечно, участвует и нынешний президент Турции Эрдоган. Вот И а, его а, партия, а, партия справедливости и развития. Президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Второй тур выборов пройдет 28 мая, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов. На пост президента страны баллотируется действующий президент Реджеп Эрдоган, Кемаль Кылыч-Дароглу, Синан Оган, а также лидер партии Мухарем Инджем. Вероника Гемранова, Универ Ньюс.